О, вот только что море было совершенно э, таким, как бы безмятежным, то есть оно мятежное, волна сильная, да. но не было таких черных чёр туч. Зеленый, да. Он, он был, он был... А, а сейчас вот там где солнышко, э, водичка Вау, такая зеленая, да. а, а дальше такая. Уже темная. Российский... <смех> Чайка пришла, ну, угостить-то тебе нечем, красавица. Я смотрю на нее, стоит. Давай, друг, голосистый-то у меня, не то что <смех> я. Давай, чиню. это, конечно, не Средиземное, но э, что-нибудь про Балтику. Это, это лучше, чем там, там слишком солено и, и, Я люблю и, соленое и слишком жаркая вода. В купаться, Нет, Да уже... у неё, когда ты поёшь, то лучше получается, чем ты говоришь. Да, сейчас не в репертуар. Настрой репертуар срочно, пока чайка чешется. чайки, Привет от родимой земли! И ночью, и днем, в просторе морском. морском, Стальные идут корабли рубли. Молодец! Право, право, право.